Поближе постойте Работает Еще один Не, не, спасибо, хватит не, спасибо, Тут уже вам сколько вопросов Да, да, у меня, На говоря, точно. по закону уже не так уж много Так Статья 53 нового закона прямо предусмотрела возникновение ипотеки на здание, расположенные на земельном участке, заложенном по договору об ипотеке. То есть раньше возникал такой вопрос. Что делать, если у вас земельный участок первый по договору об ипотеке, значит, там, например, на нем два здания, они тоже указаны в договоре об ипотеке, а потом построены еще три здания на этом земельном участке. Так вот, в данном случае возникает ипотека в силу закона, и чтобы зарегистрировать ипотеку на вновь построенное здание, нужно подать просто заявление о регистрации ипотеки в силу закона, как вы знаете, без пошлины. Хорошо. Любопытно, что в статье 61, предусматривающей порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, появилась возможность принятия судом решения об исправлении реестровой ошибки в описании местоположения положения гранит в немельных участках, по требованию любого лица или любого органа, в том числе органа регистрации прав. Достаточно много случаев, когда Росреестр был бы заинтересован, точнее не был бы, а он заинтересован в исправлении ошибок, которые неизбежно возникают при государственной регистрации. И неоднократно вот, управление Росреестра по Санкт-Петербургу обращалась в суд с заявлением о, например, звучало так, внести, внести запись о прекращении права в случаях, когда регистрация произведена, установлено, что на основании поддельных документов, то есть, например, на основании справки ЖСК, подписанные бухгалтером и председателем правления, которых никогда в этом ЖСК не было. У нас есть ответ от ЖСК, что у нас никогда таких людей не работало. И, но суды они отказывают Росреестру, признавая отсутствие субъективной заинтересованности. Бывают случаи, когда технически допускается ошибка, например, в свидетельствах о праве собственности на наследство, нотариус пишет, признать наследником, например, там, квартиры такой-то в размере одной-второй доли от, и дальше пишет, одна-вторая доли там-то, -там одна-третья доли там-то, то есть надо регистратору вычислить на самом деле, одну-вторую от одной-второй, потом одну-вторую от одной-третьей. Не все регистраторы, ну вот, э, я не знаю, глаз замыливается или еще что-то. Бывает такое, что происходит государственная регистрация вот на одну-вторую, а потом появляется второе свидетельство. А людям уже ничего не остается, как идти в суд и спорить о праве. Ну вот потому что вот так. А Росреестр теоретически, вот мы готовы, да, выходить в суд с тем, что нам разрешили вернуть, исправить. Но нет, что печально, чрезвычайно. То есть в свидетельстве о праве собственности написано, что наследство состоит из одной-второй доли на объекты. И дальше, одна-вторая в квартире такой-то. То есть у него, в принципе, у наследодателя одна-вторая доли, а наследник, он имеет право на половину от этой одной-второй. Да, и регистратору надо вычислить. Ему надо не одну вторую перерегистрировать, как вы понимаете, а одну-четвертую от этой доли. Так все правильно, регистратор этого не видит. Он видит, одна вторая принадлежит, смотрит. Наследство состоит из одной второй. Регистрирует одну вторую на наследство, а надо-то нет. Ну, в школе не учился. Ну, это даже не то, что Он просто не, как бы не видит вот этого вот. Самого там мелким шрифтом в середине текста. Вот а, самим Росреестром нет. По заявлению правообладателя... Конечно, мы исправляем. А куда деваться? Ну, то есть добросовестные люди, они как бы понимают, что им не принадлежит. Они не хотят идти в суд, судиться, платить там расходы потом другой стороне, еще там что-то как-то бороться. Они сами приходят и подают заявление на исправление. Ну, добросовестно, как вы понимаете. Есть, конечно, недобросовестные, но здесь уже вопрос другой. Что значит подреестр ошибка что понимаете? Если да. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Несовпадение координат. По идее, при выявлении, если это ошибка, которую государственный регистратор может исправить сам, а в законе прямо указано, какие ошибки государственный регистратор вправе исправить самостоятельно, то он исправит. А если это не относится к ней, то нет. Я просто сейчас понятия не могу вам привести. Можно найти в законе. Я могу посмотреть. Слушайте, коллеги, мне вообще все равно. Можете еще два часа развлекаться лишними вопросами. Но я думаю, что будете жалеть о том, что вы услышали комментарии к некоторым другим статьям. Не понимаете? Как кажется, мне все равно? Да нет, надо это самое. прекращать. что? так и я об этом говорю. Так дайте возможность даре Николаевне сказать то, что она хотела сказать, а потом уже вопросами на оставшееся время. Каждый старается решить свою личную конкретную проблему. Но, в общем, эта не для этого. Итак, на самом деле осталось сказать не так много. Единственное, мы с вами обратимся к изменениям, касающимся случаев предоставления деклараций да, в объектах недвижимого имущества. Как вы знаете, сегодня у нас декларация об объекте не предоставляется, а предоставляется технический план на объект недвижимости больше декларации у нас не оформляются. Раньше как было? Раньше декларация являлась э, документом, необходимым для изготовления технического плана. Но именно она предоставлялась в Росреестр. Сегодня мы работаем непосредственно с техническим планом. Более того, технический план, он э, содержится в электронном виде в Росреестре. И принципиально, если он не предоставлен, оно имеется в сведениях, то есть был составлен кадастровым инженером, то Росреестр осуществляет государственную регистрацию, как будто бы он есть, потому что как бы, мы не можем говорить, что часть сведений, которые у нас есть, что нам они не предоставлены. Хотя закон прямо требует приложения технического плана. То есть формально мы можем отказать. Но пока так, такого решения не принималось. Так, ранее возникшие. значит, я бы еще раз хотела обратить внимание на ранее возникшие права, потому что имеются судебные споры, связанные с тем, что есть случаи, когда сведения государственного, значит, ГБР, сведения ПИБов, БТИ, они перекружались в в данные государства... я подержу, нормально перегружались в данные единого государственного реестра прав то есть в автоматическом режиме вот как происходила в свое время гармонизация ЕГРП и государственного кадастра недвижимости а также вот сведения к нам в базу попадали от этих государственных органов тогда при получении выписки на объект сегодня вы увидите зарегистрировано право на основании договора о приватизации 1991 года э, и дата внесения записи, вы увидите старую дату, то есть до 31 января 1998, по-моему, да, я называла? Да, 31 января 1998. Так вот, такая запись, она имеет такой статус большим вопросом. Почему? Потому что, с одной стороны, у вас на руках выписка из государственного реестра недвижимости, которая является доказательством существования права единственного. С другой стороны, ранее возникшие права регистрировались и регистрируются только по заявлению лица, обратившегося за регистрацией. Как вы понимаете, вот в описанном мной случае, никто за государственной регистрацией ранее возникшего права не обращался. То есть, если вы видите такое, то необходимо все равно подать заявление о регистрации ранее возникшего права, несмотря на то, что у вас на руках такая выписка. Почему? Потому что, а, когда происходит сделка с подобным объектом, а, даже не так, не сделка, а лицо получает эту выписку и приходит в Росреестр и говорит, у вас тут техническая ошибка. Ну, например, там доля указана неправильно. Вот, на самом деле вот распределение долей было такое. А Росреестр отказывает в исправлении этой ошибки, потому что у него вообще, он как бы считает, что записи нет. Понимаете? Записи нет. И когда сделка купли-продажи осуществляется с таким объектом, нужно проследить, чтобы продавец подал это заявление это на регистрацию ранее возникшего, потому что если этого заявления не будет, то это основание для пристановления, а потом для отказа в регистрации сделки, понимаете, да, вашей уже сделки по приобретению. Поэтому есть вот такой, Сейчас такой практики нет. Это как бы старые объекты, сейчас ничего там в автоматическом режиме не перезаливается, вот из баз в базу. Но что имело место, то имело место. И сейчас мы это выявляем только в ручном режиме и не выдаем как сведения, имеющиеся в реестре. Понятно, я думаю. Если мы получаем в ручном режиме, где написано, что вам никогда не дарегистрировано, это еще не вообще? Нет. Если вы получаете из ЕГРН выписку о том, что право зарегистрировано на основании какого-то старого договора, нужно посмотреть дату регистрации. То есть если дата регистрации стоит до 31 января 1998, то нужно, несмотря на эту запись, подать заявление на регистрацию ранее возникшего права. Потому что если запись до внесена, до 1 31 января то ее как бы и нет как ранее возникшего понимаете нет если средний обычно нет то их и нет и все нет и нет нет таких не бывает случаев это там что-то да более того, тогда пошлина не уплачивается. Если вы подаете заявление о регистрации ранее возникшего права одновременно с заявлением о регистрации перехода права или обременения права вот этого, то пошлина уплачивается одна либо за регистрацию обременения, либо за регистрацию перехода права вот это уже нового. А это как бы осуществляется просто в рамках. Понятно. Угу. Так, это что касается ранее возникших прав. <сасых> так. Если у вас есть вопросы по вот, кадастру, да, девушка обращалась по выпискам из, э, дома, выписках о правах и что-то там какие-то проблемы с ними, то вы жалобы пишете на федеральную кадастровую палату все-таки. То есть Росреестр, мы как бы на них воздействия никакого не имеем. Вы можете писать в региональную, можете писать в федеральную, вот, в Москву, вот, но не в Росреестр. То есть это большой поток идет этих жалоб, которые не имеют там никакого отношения, мы их там перенаправляем, в общем, бумагу переводим все вместе. Поэтому обратите внимание, что если имеете дело с федеральной кадастровой палатой, то вы имеете дело с палатой, не с Росреестром. Да. А о выписки о правах на недвижимое имущество в том числе. Да. то у вас есть возможность обратиться в Федеральную кадастровую палату, спросить их в связи с чем и приложить первую выписку. Вы получите нормальную выписку. Я не знаю, что происходит в Федеральной кадастровой палате. А По... Реестр, что в реестре зарегистрировано то, что у вас выписки, видимо, 16-го года. Выписку 16-го года кто давал? Наверное, Росреестр. Вот, поэтому верьте ей. Верьте Росреестру. Так, и поступают жалобы почему-то по закону о защите прав потребителей тоже. А, хотя, конечно, ну, в общем это что-то новое из Москвы. Закон о Не знаю, но нам нет. пишут и пишут, что мы обижаем потребителей кругом. Ну, ну это совсем. Вот бывает. Так, а, значит, еще по, а, закон, по регулированию. Что вас может интересовать? А, так, есть, значит, по запросам еще вот запросы судов и других э, органов Росреестра сегодня э, предусмотрены только в электронной форме поступления по новому закону. И мы их в электронной форме им должны отвечать. Но мы пока не освоили электронный документооборот. Отвечаем. Предоставляя документы. Так. Статья 53 нового закона предусматривает, что по любым изменениям предмета ипотеки э, Росреестр направляет уведомления залогодержателю. Раньше такого не было. То есть сегодня даже в случае изменения там, площади, там, каких-то кадастровых сведений, еще что-то, мы направляем уведомление. Еще, значит, такой э, вопрос отмечу. Поступают зачастую сделки, отступная, как вы знаете, очень такая распространенная сделка в отношении заложенного имущества. Э, что по этой сделке? Э, участились случаи, когда залога, э, за, э, заемщик не является залогодателем. То есть залогодателем является третье лицо. И тем не менее, заемщик, кредиторы, залогодатель хотят прекратить обязательства по предоставлению денежных средств путем предоставления заложенного имущества по отступному. Так вот, в этом случае, как вы понимаете, сделка об отступном, помимо того, что должна быть подписана тремя сторонами, из нее должно следовать, что имело место перевод долга. Правильно? На залогодателя. Тогда у нас по положениям Гражданского кодекса будет прекращаться обязательство между сторонами путем предоставления отступного. Так. По реорганизации юридических лиц, я на самом деле думаю, что уже это устаканилось, в принципе все знают о том, что э, пошлина за государственную регистрацию изменения организационно-правовой формы в случае, когда не имело места преобразования, имело место изменения в связи с изменением да, положения гражданского кодекса, не уплачивается потому что этот вопрос очень занимал всех в Росреестре, но ну, вроде бы у вроде заявителей все определилось, и в Росреестре тоже. Mm -hmm. На самом деле у меня все, и в принципе я готова ответить на вопросы. И... Ага, вот есть вопросы. Если я что-то вспомню, я еще расскажу. Итак, квартира в многоэтажном жилом доме, построенном по 214-му ФЗ. Акт прямой передачи подписан, но дом не поставлен на кадастровый учет до сих пор. До 2017 в данной ситуации можно было обратиться в кадастровую палату, далее в Росреестр зарегистрировать право, как быть сейчас. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в августе 2016 -го года. Но сегодня у нас, да, кадастровый учет дома обращается застройщик. Ох, в данной ситуации М -м -м. кадастровую палату дали в Росреестр. А в кадастровую палату-то обращались за, за кадастровым учетом квартиры или дома? Квартиры. Квартиры, вот-вот. Ну тогда ситуация сегодня осталась прежней. Обращайтесь за, за кадастром квартиры. Ну, как вам сказать, возможно-невозможно. Я думаю, попробовать стоит. По новому закону нет. Ну, в новом законе написано, что невозможно, просто написано, что застройщик обращается за, за поставкой на кадастровый учет дома и всех жилых и нежилых помещений днем. Ну, в этой истории, я думаю, что стоит попробовать. В любом случае это нужно сделать для того, чтобы выходить в суд, ведь застройщик может так и не обратиться. Правильно? Тогда нужно будет ставить же объекты на кадастровый учет. Вы будете делать это через суд. Угу. До 1 января 2017 года правообладатель получал выписку из реестра в сентябре, если права были зарегистрированы. Его права были за... в марте 2017. Для подготовки договора получил выписку в орфе Сведения отсутствуют. Действие собственников сейчас подано заявление с копией старых свидетельств и выписки. Ну, все правильно подано. Я думаю, что это какая-то ошибка. Я так понимаю, что это там вот вопрос был, да, озвучен уже. Возможно ли при подаче документов на регистрацию в электронном виде через нотариуса одновременно зарегистрировать ранее возникшее право собственности? Требуется ли оплата пошлины за регистрацию ранее возникшего права? А, значит, подать можно, а, тре... не требуется, если одновременно происходит регистрация сделки или перехода права в отношении этого права. Я это уже отвечал. Планируется ли возможность подачи нотариуса в электронном виде на регистрацию права собственности по договору при продаже с использованием кредитных средств? При наличии закладной планируется ли возможность подачи нотариуса в электронном виде на государство, регистрацию правила собственности? А что, подачи чего? Чей вопрос? Подавать заявление, если в отношении объекта выдается закладная? Ну, и может быть, нотариусы не хотят просто заполнять закладную? Попробуйте. Я не могу сказать, ну, наверное, возможно, может невозможно. Это к нотариусам вопрос, не к нам. Планируется ли возможность регистрации в электронном виде через нотариуса сделок с участием иностранных граждан в качестве покупателей при отсутствии СНИЛС. Если это технически пройдет, то это возможно. Если это технически невозможно, нотариусу просто не дадут нажать кнопку «Отправить». Понимаете? Если я не заполнена графа, вот и все. Если в выписке из ИГРН нет сведения в об обременении на квартиру, находящуюся в доме памятники, а в правоустанавливающей... так надо ли делать соответствующую ссылку в договоре о соблюдении требований к содержанию объекта? Непременно надо, лишним не будет. Это на самом деле такой вопрос, связанный с охраной объектов культурного наследия. Часто бывает эта ситуация, когда в правоустанавливающих документах есть, что это объект а в ЕГРН нет, а бывает, что в ЕГРН есть, а в правоустанавливающих документах нет э, вот этого сведения. Поэтому, если у вас сведения в правоустанавливающих документах есть, или вам откуда-то это известно, что это является объектом, если вы укажете это в договоре, то вам не откажут в регистрации, потому что это не объект, а у вас указаны обязательства по охране. Это 100%. А вот наоборот, запросто. Двоим наследникам выдано свидетельство о праве на наследство по одной второй доли земельного участка каждому. Садовый дом не был оформлен жизни заседателя. Садовый дом расположен и построен в период брака. Поэтому в судебном порядке признается право на супружескую долю. Так, дом не прошел кадастровый учет. Адрес присвоит, есть технический паспорт. В предложили не оформлять кадастровый паспорт до вынесения решения суда. Возвращение дополнительных затрат. Будет ли зарегистрировано право на дом? исполнено ли решение суда, если отсутствует кадастровый номер объекта на дату вынесения решения суда. Если идентифицировать объект будет возможно, то будет. А, вообще, я думаю, вам понадобится обратиться за разъяснением судебного решения в этой ситуации. То есть у вас в судебном решении будет признать там, право собственности на одну там, четвертую долю в объекте, расположенном по адресу такому-то жилой дому, потом вы изготовите технический паспорт, поставите на кадастровый учет и Разъясните решение суда, где будет указано, что кадастровый номер такой-то. Другой вопрос, вот по одновременности государственной регистрации. Ну там, ну здесь, по-моему, не требуется, потому что прав на землю было зарегистрировано. Разъяснить все равно придется. Я так подозреваю, ну если там все-таки не знаю, что он там должен указать, чтобы было понятно без кадастрового номера. Многодетная семья использовала средства материнского капитала в погашении основного долга по кредитному договору с ипотекой. Договор еще действует, долг полностью не погашен. Родители своим нотариальным соглашением перераспределяют доли в праве общей долевой собственности на квартиру с учетом интересов детей. Было на момент обременения по 1-2 на каждого супруга. Теперь по 2,49 на каждого ребенка и по 20,49 сорок девятых у одного супруга, 21 у другого. Про средства приостановили госрегистрацию до предоставления согласия банка-залогодержателя. Правомерно ли это, если в Верховном суде своим обзором высказался, что наличие обременения в виде ипотеки на приобретенный за счет средств материнского капитала-объект не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования супругов о разделе имущества с определением долей до детей праве собственности на это имущество. Банк согласия не дает. Что делать? Ну, здесь у нас с вами стык двух требований закона. Один из них – это обязанность родителей оформить доли на детей по материнскому капиталу, а другая – это, как я читала, согласие залогодержателя. Я думаю, что надо через суд обязывать банк дать согласие. Потому что Росреестр в этом смысле сложно сдвинуть с места, потому что ну, нарушаются права залога держателя. Хотя формально вот для меня это выглядит так, что в любом случае залог у банка как был, так и будет. Ну несовершеннолетние дети, несовершеннолетние дети, все равно ипотека реализуется. Конечно, да. Угу. Вот дело на шесть. Вы должны. А. А, хорошо. Попробуйте, потому что вот этот стык, да, то, что было и то, что стало, в принципе, все решается в пользу заявителя. То есть если вы сейчас подойдите на 6, я думаю, вам примет решение о продлении, потому что по вашему заявлению мы готовы делать почти все, что банка... надо оспаривать отказ банка, говорить, что он препятствует, я бы обратилась в суд на вашем месте. Да, ну, конечно, нужно да. Конечно. Конечно. Да. Оспаривайте это условие. Если это условие в договоре, то оспаривайте его как не соответствующий закон. Ну, не важно, что это, оспаривайте все вместе. Конечно. А признание действительного договора и. Просто видите здесь как написано. Можно что... Не всего было, а вот этого ну вот этого нет. да, условия. Неважно, неважно в каком виде, в уведомительном порядке, как подписано, по... ну вот прямо это условие я спариваю. Написано, что Верховный суд сказал, не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований супругов. Речь идет вот именно про судебное как будто разбирательство. Это не про Росреестр, и нам сложно такое использовать. Да, так и есть. Подтверждаю. Что есть, то есть. Так. Еще хотела, на самом деле, сказать вам о изменениях, которые были внесены ранее. Это в земельный кодекс, потому что тоже сталкиваемся. Появилась такая возможность. Есть перечень объектов, размещение которых может осуществляться на земных или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления этих участков или установления сервитутов. И вот есть перечень, кто где этих объектов появился. Значит, это у нас постановление правительства от 3 декабря 2014 номер 1300. Обратите внимание, потому что формально вот, для регистрации прав на, этих, на эти объекты, а некоторые из них э, являются недвижимым имуществом. Может быть, даже все. Ну нет, не все. А, не нужно права на земельный участок при возведении. Вот. В том числе там подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования если на них не требуется разрешение на строительство. Ну, вот всякие водоводы, водо водопроводы, всех видов и так далее, линейной канализации. Ну, по линейным объектам вообще в этом смысле, конечно, готов воздуха для всех, кто с ними работает. Так, еще, может, какие-то вопросы есть? Ну, вот теперь, может, вопрос По отступному, как получить согласие со собственников, если вы передаете долю, а там разве требуется, там при отчуждении, по возмездной сделке. Ну может быть купить за деньги, если это считать, что это купля-продажа примерно, как по аналогии смены, то в общем порядке. Я, честно говоря, ну, тут вопрос, будет ли эта сделка рассматриваться как требующая согласие. Будет ли эта сделка рассматриваться как сделка, требующая согласия по 250-й? Вы мое мнение спрашиваете? По 250-ю статью кто-нибудь может поцитировать? Гражданского кодекса. Там что-то про возмездную сделку есть. Ну, да. Нового ничего, как и уже с 2000, с июля 2014, по-моему. Могу врать, может быть, с июля 2015. А при аренде части помещений необходимо часть поставить на государственный кадастровый учет. Да, ставят и без проблем, и это требование. Без этого не будет зарегистрирована аренда сегодня. Мы не будем, если увидим. Если вы говорите о заявлении правообладателя о запрете регистрации без личного участия, вот э, все тут юристы и понимают, что вообще, вот на мой взгляд, эта норма, она про случай, когда мошеннические действия совершаются в отношении правообладателя, то есть он в принципе доверенность я не давала, ну то есть я вот опасаюсь, никому доверенности и так не даю, но думаю скажу, кто-нибудь сделает вдруг из меня. И Поставлю вот контроль такой. А когда я доверенность дала, есть процедура отзыва доверенности. Ее надо отзывать. Но если такое заявление будет подано даже при выданной доверенности, если мы его обнаружим, конечно, мы не будем регистрировать. И мы должны его обнаружить, но никто не застрахован. А Регистраторы по-разному действуют. Я думаю, что большинство проверяет, потому что они опасаются. Еще раз. Да, да, да. Они нам направляют. Они направляют нам, да? Да-да-да. У нас есть же правообладатель, адрес его есть в базе? Да, все равно где. Адрес есть, будем уведомлять, хоть где он будет. Что, что по доверенности, еще раз? По доверенности с 1 января года все доверенности на реальном только. Да, конечно, И они есть, раньше на реальном называют. Да, так он республики. и в электронном Вся реестре республика. есть. Конечно. Лиц, Конечно. Не могут это да. Человек, да, да, так это и раньше, по-моему, было, только нет реально, так а как? Ну, не знаю, сделка, которая совершена в форме изменения сделки в этой же форме, поэтому я не соглашусь с вами. Вопрос-то в том, регистратор заглянет в какие речи или не заглянет. Да. Вот и все. О, вот кто как? Что они устанавливают в рамках экспертизы? Они устанавливают факт того, что объект является вот самостоятельным, вход, там, да, выход, еще там что-то. Это устанавливает. Я думаю, что если у них в техническом плане видно, что вот есть отдельный вход, есть вот отдельный вход, и они это разделили на два помещения, то ставят как квартиры без проблем. Ну, там что за документы надо смотреть? Каждый раз разные, знаете. Ой, когда строили. это не поставить. Вот, кстати, в связи с этим у меня в голове сидит вопрос после лекции Дарьи Николаевны. У меня предварительная есть с очень хорошим специалистом по кадастровому учету. Нужно эту лекцию? Нужно. Но это 4-я, 28-я. Все через суд иногда перераспределяют, признают права. Если устанавливают фактическое пользование определенной площади, суд признает. Все, что могу сказать. Да. Ну, от застройщика нужно заявление будет все равно, это же договор, он же… Ну, так все, он не хочет, он может вообще не хочет, конечно, он может только, я вообще не хочу строить и вообще, у меня больше нет. Это общее имущество. А если, да, нет, это не имеет значения. Как поступать кому? Собственникам помещения или собственнику коридора? Ему нужно подать заявление о регистрации перехода права в пользу со собственников помещений, если коридор стоит на кадастровом учете. Сегодня запрещено ставить на кадастровый учет места общего пользования. А раньше, да, бывало такое, лестничные клетки ставили, и что только не ставили. Поэтому, если он добросовестный и просто не хочет платить налог, то ему нужно подать заявление о регистрации перехода, а им регистрации права на общее имущество, соразмерно площади принадлежащих помещений, без определения доли, налог на него не будет уплачивать, как на общее имущество. Потому что по нежилым зданиям, которые разделены на помещения, уже давно суды принимают по, применяют по аналогии положения жилищного кодекса о том, что все равно в нежилых зданиях есть общее имущество, и распространяются на него все те же требования, и земельный участок под нежилыми зданиями находится в собственности, и в ипотеку нужно эту долю отдавать в земельном участке, если она зарегистрирована, и так далее. Если на него уже зарегистрирована сейчас собственность, думаю, что нет, потому что есть запись. Конечно, ну как бы запись есть, может попробовать через техническую ошибку, что он на самом то деле не собственность хотел свою, а собственность, в смысле, общее имущество. Тогда я думаю, да, попробовать надо. Нет, ну это исключено. Они нет. А, по поводу, кстати, я обещала сказать где-то у меня было по поводу вопросов, которые возникают. А вот. Значит, да, сейчас м -м, вдруг кто уйдет по номеру восемь восемьсот сто тридцать четыре тридцать можно записаться на прием к начальникам отдела. То есть, если у вас объект в каком-то районе, то вы записываетесь на прием к начальнику отдела и можете что-то выяснить или что-то понять для себя. Или, может быть, какую-то позицию свою правовую принести. 8, 800, 100 34 34. Это запись прием? Да. А у меня это это ну, там же можно записаться на прием. Ну, по России, да. И если вы запишетесь на прием и придете, то для ускорения и для получения ответа вам лучше взять, например, документы какие-то. И, конечно, вопросы, например, вот ведет прием начальник правового отдела, они касаются, должны касаться только документов, поданных на государственную регистрацию. То есть вот таких абстрактных консультаций, конечно, как государственные служащие и никто не дает. Так, регистрация аренды части здания, части помещений. Требует ли кадастрового учета именно данной части как объекта? Мне кажется, я ответила на вопрос, да, требует. А почему вы какие-то... Да, непременно, если вы хотите сдать в аренду часть помещения, а не все помещение. Если новые части, Да, новые части ставить. Если у вас часть, и она как бы входит в новую часть, если да. вы такую ситуацию. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вы должны ставить каждую часть на кадастровой черту. Mm -hmm. Да. Они не регистрируются, с ними что хотите, то и делайте, конечно. К ним нет таких требований. а что я сказала про части жилых помещений? Да, непременно. обязательно. Да, угу. Угу. Непременно. Неужто вопросы есть? Соглашение в определении порядка пользования земельным участком, где кто ездит. Нет, обременением-то точно не является. Это да. Нет, но ну регистрировать его тоже не будет. Как сделка уже не регистрируется она. Нет. Вот возникает вопрос иногда по праву пользования вообще. То есть право пользования подлежит ли регистрации как обременение почему такой вопрос возникает потому что бывают договоры купли-продажи объекта где написано что продавец сохраняет право пользования жилым помещением а, до смерти например и здесь государственные регистраторы принимали решение о отказе в таких случаях мотивировали это тем что а, как это собственник распорядился правом владения, пользования ну, своими правами, тремя правомочиями собственника. Тут он вроде как одно правомочие собственника за собой сохраняет. Но в итоге вот, все-таки была принята позиция о том, что такие договоры возможны, и что это право пользования нужно регистрировать как обременение и снимать его в связи со смертью. Почему отказали? Потому что право пользования, по сути, конечно. Ну вот могу сказать, что на основании судебных решений такие обременения точно регистрируемы. А как это толковать содержания? А там специально а? предусмотрено. Да. не обязательно покупали продажи да. с условием прожиженного содержания ну, ну, ну не важно ну, кому не пришло не в голову, что не это не нельзя он и юрист какой-то скорее наоборот ну, в кавычках да. я вам советую в суд подать заявление ждать назначения и не сходить на прием Понятно. вот так имеется постановление администрации о передаче объектов в дар имеется акт передачи Договор дарения не составлялся. Данное право на объект должно быть зарегистрировано как на, как на основании акта государственного органа или по сделке дарения. А, администрация кому-то подарила. Подавать на основании сделки с госорганом, только почему они и дарение-то не подписали, я не поняла. А давно ну, насколько да, давно? Да, да. Так вот, я и говорю, что странно. А? Ну, когда да было-то ну, дело? Лет десять а? прошло? Ну, я И думаю, что... Администрация муниципального, а, да. Спасибо. Это странно. Ну, я думаю, что, понимаете, сегодня сделки с государственными органами, это, кстати, тоже одно из таких моментов, что если вы заключаете сделку с государственным органом, либо сделка заключается на основании акта государственного органа, то документы о да, для государственной регистрации предоставляются государственным органам. Это его обязанность. И сегодня предусмотрена административная ответственность государственных органов за нарушение этой обязанности. И то, что предоставить они должны э, в срок, эти сроки установлены, по-моему, 5 рабочих, 5 дней рабочих для Киева, точно по э, соглашениям, по договорам социального найма, по-моему, отдельный срок. А? Это Ленобласть. Ну так я к тому, что э, вам все равно, мне кажется, не зарегистрируют. Поэтому вам в любом случае идти в суд. Я бы пошла вот с этим, в суд признавать право. А на основании сделки или акта не имеет значения, потому что и для акта, и для сделки один порядок. Сделка от госоргана, акт от госоргана. Поэтому. Пример кого? Ну, сделка аренды с КИО, например, это сделка с государственным органом. Сделка купли-продажи имущества города, это сделка с государственным органом. Сервитут на имущество. Да. Вы, если вы не обязательно. Ну, в смысле, вы в договоре укажете, что они зарегистрированы и проживают, да. и поставите точку. И я думаю, что на основании такого просто зарегистрировать должны переход. Но государственные регистраторы, конечно, скажут, что... Как это? Конечно, это ужасно. Папа с мамой на улицу. Да, и если вы... Да, поэтому... Самое такое, это право пользования сохранять, и судебные вот, решения, и право пользования регистрировать. Самый безопасный вариант. Одна грустная история только-только произошла. Машина сбила женщину, хорошо а сбила, она в твердом состоянии в больнице. Врачи сделали так, что она завещала все свое имущество тому, кто ее сбил. А? Только-только история, все это И такое говорит. Mm -hmm. Нет, это не скоро. Да, кстати, вот раньше закон о регистрации содержал такое положение, что в случае значит, незаконных действий можно взыскать компенсацию. И вот 218 закон, он тоже предусматривает это, правда указано, что вступает в силу с 1 января 2020 года, и звучит это так, что компенсация за жилое помещение, единственное пригодное для постоянного проживания, может быть выплачена однократно собственнику, который по независимым от него причинам не вправе истребовать его от добросовестного приобретателя а также добросовестному приобретателю, от которого оно было истребовано. Условием выплаты является невозможность получить от третьих лиц возмещение, установленное вступившим в законную силу решением суда по причине прекращения взыскания по исполнительному документу, например, в связи с внесением записи об исключении должника из Единого государственного реестра юридических лиц. взыскивают с Минфина, ну, с казны. Может, вам будет это интересно, но такая информация, она достоверная, естественно, но она висит под вопросом, что будет дальше неизвестно. Я вам рассказывал, Бурина, вам рассказывал, это изменение ограниченные способы. Вот помните, я вам рассказывал собрать конференцию, послали большую педицию прокуратуру, Верховный суд, управление юстицией в Москву по всем инстанциям. Совершенно бредовая идея. Но заход на сегодняшний день это не применяется. Ну просто молчаливая согласия в судебном сообществе. Не когда кто это пробьет и как пробьет, и нужно ли это пробивать, или это вообще кому-то в голове просветлеет и не знаю. Ну, про способности сейчас все помалкивают. А снули жутко ругаются, если задают такой вопрос. А? Не признают ограниченные способности, даже если эксперты этом Понятно, потому что идея-то совершенно абсурдная. Нет таких методик, нет таких правил. Вот к тому, что Дарья Николаевна рассказала, попробуйте себе представить, вспомните формулировочек закона. Сделка может быть признана судом законной, действительной, даже если на момент ее совершения, ограниченным или способным, никто ничего не разъяснил. Это как, понимаете? А что тогда вообще он на дворе? И когда он это объяснил? Вот вы все загадаете в такой тупик, что ли? Если вы представите решение суда, то на основании вашего заявления тоже будет внесена запись. Но если суд... Нет, понимаете, то, что они направляют, это направляют. Налоговая тоже вот обязана нас уведомлять о смене. И толку от этого. То есть это не запрещает заявителям самим обратиться. Да. Когда как. Есть судьи продвинутые, кто освоил электронный документооборот. оборот и уже направляют в запрос в электронной форме. Да. Ну, не почтой России, а связью своей, да. Ну, как-то да. Есть уже такие случаи, на самом деле, когда документы отправлялись. Вот зато все для заявителей на самом деле, все для граждан. А вы думали? Если ООО дарит физлицу, ну Ну конечно с налоговыми так-то дело Ну у нас конечно не понравится эта сделка Непременно возникнут вопросы, и она будет прислана для дачи правового заключения по ней но я вот могу сказать, что, на мой взгляд, нет препятствий, если это дарение физическому лицу. Ну, основная цель у нее – извлечения прибыли. Ну, мало ли. Ну, подарила. Нет, налоговая, конечно, мечтает привлечь нас к действию взыскания налогов, но пока мы сопротивляемся. возобновил ли возобновит люди трудятся что? люди трудятся я, да ну то есть я не могу прокомментировать когда это будет как быстро я только тоже знаю как и вы по значку что они работают так ага. Ну, я не знаю, еще, может быть, какие-то вопросы есть. Нет, я, нет. У меня, собственно говоря, все, я не знаю, еще поделиться. Вообще наличие спора, оно не является препятствием государственной регистрации. Ну, практика такая, что, конечно, не регистрируют. Ну как они зарегистрируют, когда два лица, вот только вчера, вот он был вообще сам в суде и видел, как они спорили между собой, как он зарегистрирует отчуждение. У кого рука поднимется? Не будут регистрировать. Я думаю, что никто не возьмет на себя ответственность такую. И ни один суд такой отказ, я думаю, тоже у него будут вопросы по признанию его незаконными. Угу. Ну, вы знаете, может быть, и зарегистрируют, надо только понимать, что... Выписки на объекты, там же выдается тоже отметка, что права оспариваются в судебном порядке. Если покупатель купит с такой выпиской, но ну, это его проблема. То есть, можно из... как бы, когда таки, такой вопрос поступает на правовое заключение, мы даем заключение регистрировать. Но вы же понимаете объем процента в принципе регистрационных действий и тех, по которым запрашиваются правовые заключения. Там, где мы даем, там регистрируют. А что делают все остальные? Вот в основном опасаются. А, Еще раз вопрос не поняла. <связывается> да. <связывается> так. Что есть решение суда, не вступившее в силу? Ну, что вам сказать? Если в материалах дела имеется решение суда признать право на имущество ромашки за Петровым, и ромашка приходит и продает объект, да, и решение суда не вступило в силу, мы не будем регистрировать. Мы запросим, что с этим решением суда. Может, оно оспорено и отказано, либо оно вступило в силу. Тогда мы, кстати, регистрируем без всяких заявлений. Мы не дадим продать такой объект. Никто это не сделает. Поэтому. Ну ладно. Большое спасибо, Игорь Здравствуйте. Да. Нам нужно приходить, получается, одновременно ставить их на кадастровые в учет и одновременно